Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Приглашаю вас на открытые вебинары по 60 дядзы. Это очень легкий, простой, интересный и очень информативный способ чтения астрологической карты. Не просто чтение, а очень такая большая, интересная интерпретация карты, которую вы сможете сделать, если ознакомитесь с этим способом. Очень часто меня спрашивают новички в соцсетях, с какой темы начать что нужно изучать для того чтобы стать астрологом ну, или чтобы просто разбираться в астрологии хотя бы немножко для себя вот это как раз именно та тема с которой надо начинать ну или если вы уже умеете читать астрологическую карту но не знаете прекрасного метода 60 дядзи то тоже приходите к нам на вебинар это очень простой метод что такое 60 дядзи у нас есть 60 столпов в китайской метафизике, в астрологии бадзи и э, эти столпы они конечно по отдельности то есть они состоят из двух элементов и конечно по отдельности каждый элемент что-то обозначает мы с вами карту можем прочитать например по элементу личности то есть если вы зайдете на сайт n пугачева в раздел астрология в раздел калькулятор бадзы сделайте свою астрологическую карту то вы увидите свою карту в которой будет у вас у вас 4 столпа столб года месяца дня и часа так вот мы можем с вами те, кто умеет читать карту, то мы читаем все восемь иероглифов. Те, кто не умеет читать, но начинает знакомиться, как правило, обычно начинают с элемента личности. И мы можем как-то уже предполагать какую-то судьбу человека, зная хотя бы его элемент личности. Так вот, 60 дядзи – это такой второй шаг. То есть вы будете знать больше чем просто зная элемент личности ну или господина дня мы еще называем человека но для этого не обязательно читать всю карту но очень интересно на чем этот элемент личности сидит то есть информация по одному столпу бывает настолько и многогранно потому что эта информация копилась астрологами тысячи лет и практически по любому столпу можно уже не делая никаких расчетов, не надо применять никаких формул. Вы просто смотрите столб и смотрите описание. И в описании даются основные аспекты жизни человека. Каким он будет в семье, на работе, будет ли у него удача, какое у него будет здоровье, что у него будет с детьми, с образованием и так далее, и так далее. Очень интересно и, самое главное, очень точный способ и очень простой. Хотите познакомиться с этим способом? Приходите к нам на, наш, на наши открытые вебинары. Чтобы на них попасть, вам нужно будет ввести форму подписки свои данные, и мы вам пришлем тогда на почту приглашения. Либо подписаться на какой-нибудь мессенджер или соцсеть, где мы обязательно публикуем приглашение на, наш, на наши открытые вебинары. Итак, с вами была Пугачева Наталья. Жду вас на открытых вебинарах по методу 60 дядзы.